Всем привет, вы на канале Мейзер и это 10 выпуск новостей на тему разных гаджетов и игрового железа. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Сегодня выпуск будет посвящен смартфонам. Также больше новостей можно найти у меня в группе ВКонтакте, ссылка в описании. На этом у меня все. переходим к новостям и приятного просмотра. Компания IQ, принадлежащая Vivo, формально представила смартфон IQ Neo 5 Vitality Edition, который уже появился на официальном сайте с указанием цен на все версии. Это недорогой флагманский смартфон, построенный на базе однокристальной системы Snapdragon 870. Этот смартфон является урезанной версией IQ Neo 5, выпущенного в марте этого года. Сам смартфон стоит меньше и при этом предлагает аналогичную производительность, поскольку они работают на одной и той же платформе. IQ NEO 5 Vitality Edition доступен в трех версиях, которые оснащены 8128. 8.256 и 12.256 гигабайт памяти. Они предлагаются по цене 340, 370 и 400 долларов соответственно. Смартфон IQ Neo 5 Vitality Edition с 6.5-дюймовым ЖК-экраном разрешением Full HD+, с поддержкой частоты обновления изображения 144 Гц. Он оснащен оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFC 3.1. В основной камере установлены датчик изображения разрешением 48, 8 и 2 мегапикселя, а фронтальная камера является 16-мегапиксельной. IQ Neo 5 Vitality Edition оснащен жидкостной системой охлаждения, которая позволяет эффективно снижать температуру однокристальной системы. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. На официальной страничке Red Magic в социальной сети было опубликовано сообщение о том, что новый смартфон Red Magic 6R установил рекорд в популярном бэтчмарке Antutu. Это игровой смартфон, который оснащен однокристальной системой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFC 3.1, набрал 845 210 баллов. Пока что в рейтинге Antutu лидирует IQ7 с результатом 821 324 балла. Согласно предыдущей информации, смартфон Red Magic 6R будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400 на 1080 пикселей. Фронтальная камера будет оснащена 16-мегапиксельным датчиком изображения. В основной камере будет 4 модуля, включая главные разрешением 64 мегапикселя. Сертификация 3S указывает на поддержку быстрой зарядки 55 Вт. Емкость аккумулятора Red Magic 6R составит 4100 мАч. Пользователям будут предложены версии 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти, а также 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Смартфон Red Magic 6R будет работать под управлением операционной системы Android 11 и поддерживать мобильные сети пятого поколения. Смартфон Red Magic 6R должен быть анонсирован 27 мая. В интернете появилось новое изображение смартфона Huawei P50 Pro, презентация которого ожидалась еще в феврале этого года, однако с тех пор несколько раз переносилась. Huawei P50 Pro получит новый дизайн задней панели, а система камер будет размещаться в двух кольцах. В зависимости от модели, в этих кольцах суммарно будет от 3 до 5 датчиков изображения. Также ранее сообщалось, что серия Huawei P50 будет оснащена эксклюзивным датчиком изображения Sony IMX800, оптический формат которого будет близок к одному дюйму. Флагманская модель Huawei P50 Pro Plus получит жидкостную линзу, которая позволит обеспечить высочайшую скорость фокусировки. Также должен поменяться дизайн лицевой панели. Рамки экрана станут еще меньше, а фронтальная камера переместится в центральную часть дисплея. Ожидается, что Huawei P50, Huawei P50 Pro или Huawei P50 Pro Plus будут оснащены однокристальными системами Kirin 9000L, Kirin 9000E и Kirin 9000 соответственно. Анонс серии смартфона Huawei P50 ожидается этим летом. Компания Redmi продолжает раскрывать подробности о новой серии смартфонов Redmi Note 10, которая должна быть представлена в Китае уже на этой неделе. Менеджер по новой продукции Xiaomi OneTech Томас на своей страничке в китайской социальной сети подтвердил, что серия Note 10 будет оснащена флагманским ЖК-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц. Также ранее сообщалось, что Redmi Note 10 получит однокристальную систему Dimensity 700. Redmi Note 10 Pro будет оснащен мобильной платформой Dimensity 900, а в основу Redmi Note 10 Ultra ляжет Dimensity 1100. Все смартфоны будут оснащены быстрой флеш-памятью UFC 3.1. Кроме того, Redmi Note 10 будет поддерживать 67-ваттную быструю зарядку и новейшую технологию NFC 3.0. Компания Redmi проведет конференцию по запуску новых продуктов, включая Redmi Note 10, уже 26 мая. Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии оболочки MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. Бета-тестирование оболочки на этом смартфоне началось еще в январе, а теперь пользователи получили финальную версию прошивки. Смартфон Redmi Note 9 Pro 5G стартовал в конце ноября 2020 года с оболочками MIUI 12 на базе Android 10. И всего за пару недель компания продала более миллиона смартфонов этой серии. В конце марта этого года он получил обновление до Android 11. Новейшая прошивка получила номер V12.5.2.0. Оболочка MIUI 12.5 приносит с собой снижение использования системой памяти устройства на 35%, а также снижение энергопотребления смартфона на 25%. Помимо этого MIUI 12.5 добавляет новые суперобои, новые звуки системных обновлений, улучшенную работу системы вибраций и прочие улучшения. Смартфон Redmi Note 9 Pro 5G оснащен экраном диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2400 на 1080 пикселей, с частотой обновления изображения 120 Гц, а также маленьким вырезом для фронтальной камеры диаметром 3,8 мм. Изюминкой смартфона является 108-мегапиксельная основная камера, которая позволяет сохранять фотографии быстрее, чем камера более дорогого смартфона Mi Note 10 Pro. Дополнительно установлены датчики изображения разрешением 8, 2 и 2 мегапикселя. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 750G с поддержкой 5G. Емкость аккумулятора равна 4820 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также пользователям доступны боковой сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3.5 и NFC. На этом у меня новости закончились. Напомню, что больше новостей можно найти у меня в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Вы были на канале Мейзер. Увидимся!